Всем привет, добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас видеть, меня зовут Алина Согласитесь, вещи в магазине, а точнее их цены, не очень, так скажем, хорошие и не очень нас устраивают Но сегодня я вам расскажу, как покупать их намного дешевле два раза, а то и в три. Но перед этим, как я тебе расскажу, поставь лайк, подпишись на канал и мы начинаем Итак, заходим в магазин, выбираем вот любую вещь, которую можно построить в строительной машинке. Для этого вот тут вот фильтры и можно построить. Нам с вами нужна вот абсолютно любая вещь, на которую вам не хватает аллаконь, вам лень копить. Вот, например, шорты. У меня 314, а это 399. Нам на это не хватает копить, но особо не охота. Поэтому мы нажимаем на строительную машинку и начать создание. Она вот создается, все хорошо, и просто тратим все наши вот эти вот, как это назвать там так скажем молнии не суть важно и они у нас стали за 279 вакуинс мы просто вот так вот берем и покупаем их за не 399 а за 279 заплатить чтобы завершить и все у вас теперь есть вещь намного дешевле чем в магазине ну это разница почти на 100 вакуинс мне кажется, эти, на эти стол лаконьц можно было, не знаю, что-нибудь другое купить, но не эти шорты, конечно, они мне не нравятся, если честно. Вам просто понадобится строительная машинка, вот эти штучки, эти штучки можно просто, получив, посмотреть рекламу, вы можете несколько раз смотреть, сколько угодно, вы эти может, штучки можете копить. И тогда у вас будут вещи намного дешевле, чем в магазине. Ну, согласитесь же, это ну реально круто. Ну и на этом-то у меня, пожалуй, все, что я вам хотела рассказать. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Все, что нужно, чтобы купить эту дешевую вещь. Строительная машинка. Время на то, чтобы посмотреть рекламу. Ну, сколько вы захотите, столько и смотрите. Не суть важно, сколько. И желание. А так, ну, вы как бы можете тратить деньги на цену в магазине. Это ваше, конечно же, желание. Дело, так скажем. Но мне кажется, проще потратить свое время, но получить вещь намного дешевле, чем она есть в магазине. Ну, согласитесь же. Главное иметь желание. Ну и на этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал. Всем удачи и пока-пока.